Доброго времени суток, друзья! Добро пожаловать вновь на цикл видеороликов, посвященных обзору онлайн-чемпионата в Back in History, приуроченного к его чемпионата десятилетию. Для начала, как обычно, напоминаю парочку вещей. Во-первых, в фок в названии чемпионата – это название сайта, который ныне называется simrace.su. Ссылочка внизу в описании, пожалуйста, проходите. Правда, вот к моменту создания именно этого выпуска вот этот сайт именно не работает, но зато есть форум. Именно на нем-то, в общем-то, на самом деле, все главные действия происходят. Так что проходите, не стесняйтесь, вы найдете, чем себя там занять. Также напоминаю, если вы наш случайный зритель или просто не понимаете, о чем тут идет речь, но вам по какой-то причине интересно, на данном канале самый первый ролик, вводное видео, пролог, рекомендую сначала посмотреть его. Ну и два предыдущих этапа тоже, в принципе, не помешает. Ну а теперь, собственно, перейдем к главному. Третий этап, 1993 год, Гран-при Европы в Доннингтоне. И кем бы не был будущий победитель этой гонки, чтобы получить главный трофей, золотую статуэтку в виде Ёжика Соника, похоже ему придется повторить все тогдашние подвиги Айртона Сена, ибо погода на виртуальной трассе в этот раз ничуть не лучше. Автодром Донингтон-Парк, расположенный близ деревни донингтон Касл в Лестершире, был построен в 1931 году и является старейшей английской действующей стационарной гоночной трассой. В реальной Формуле 1, помимо легендарной гонки 1993 года, он больше никогда не принимал у себя этап чемпионата, а потому несколько более известен болельщикам гонок, как место проведения этапов MotoGP, серии Лиман, британских, Формулы 3 и Супербайка и многих других. Что касается непосредственно трассы, то Донингтон обладает редким сочетанием малой длины круга и при этом довольно скоростной конфигурацией. И поскольку не все пилоты хорошо знакомы с трассой именно в контексте Формулы-1, а также из-за погоды, уже просто финиш станет в этот раз для многих достижением. Также стоит упомянуть, что вследствие выявленной слишком поздно организаторской ошибки гонщики пройдут дистанцию в 60 кругов вместо положенных 76. Первый ряд стартового поля по сравнению с предыдущей гонкой никак не изменился. Вновь Алексей Апарин на Макларене и Богдан Халашевский на Феррари следом за ним. У Богдана на этот раз впервые будет напарник, а именно Глеб Воронин, который уже участвовал в квалификациях на предыдущих этапах, но на гонки не приходил. Он уйдет в бой со второго ряда, а между горцующими жеребцами затесался дебютант Владимир Ковалев на Джордане. Далее вернувшийся после отсутствия на Сузуке Юрий Воронов, вновь на Минарде, и Алексей Ермаков, естественно на Макларе. Седьмым и восьмым стартуют, соответственно, Антон Плешков на Лежье и Александр Алешин вновь на Лярусе. За ними Владимир Соколов снова на Лотусе и Александр Никишин, прибравшийся в Заубер. Дебютант Александр Колобенков составит компанию Воронову в Минарде. И только за ним стартует Константин Гуренко на Уильямсе и Виктор Каменнов на Тиреле. Новичок Дмитрий Мельников заменил своего неуступчивого однофамильца в Лярусе, Ну а замыкает эту кавалькаду гонщиков Илья Моисеев, возвращающийся в качестве пилота Джордана. Старт. Антон Блешков немного проспал старт и теперь в задних рядах толкучка, скорее всего не обойдется без контактов и вылетов. В первой пятерке как будто без изменений, хотя у Воронина тоже были небольшие проблемы с тем, чтобы тронуться с места. В повороте Old Hairpin вылетает Воронов лишь чудом не получает критических повреждений после этого удара и в результате откатывается на последнее место. Воронин обошел Ковалева и теперь дуэт Феррари начинает прессинговать опарина. Алексей неожиданно почти сразу ошибается, и в шикане СС Халашевский получает шанс на реванш за Сузуку намного раньше, чем возможно сам того ожидал. Но и его самого уже атакует Воронин, однако тут же промахивается на торможении в шпильке Мельбурн и пока остается третьим. Очень неожиданный первый круг. Однако теперь давайте внимательнее изучим, как он прошел для пилотов, сражающихся за позиции пониже. Так, смотрим повтор старта с, с камеры Антона Плешкова. Он стартовал э, на седьмом месте. Вот пилоты трогаются, Воронин там, видно, запаздывает, прорывается вперед для Рус. Разворот Нисина, выпикивают Плешкова, проскакивают почти все остальные, даже не пишим которого вроде бы развернул И вот здесь входит пешков последним. Вот уже идет поперек Минарди Хотя нет, он просто срезает. Вот разворачивает Моисеева. В... Сам вылетает э, Каменнов. Так, Воронов, по-моему. Может Ляруф без заднего крыла. Так, э этот, простите. Ой, господи, простите, Соколов, Соколов там. Вот опять подпихивают. Э э не вылетает. В общем, э э те, кто стартовали в середине и в конце, пострадали практически все. А этот даже, знаете, это был не Соколов, это был. Гуренко. Вот так прошел. Помимо нового лидера гонки, еще одним гонщиком, выжившим максимум из первого круга, стал Дмитрий Мельников. Сейчас он даже впереди Ковалева. Владимир, впрочем, явно готовит контратаку. За ними следует Колобенков. А на первой в этой гонке стоп следует Илья Моисеев. Юрий Воронов потихоньку начинает свой прорыв обратно в очковую зону. Сейчас он десятый и пытается пройти Никишина. Немного отстав от них, ведут сражения Гуренко и Плешков. А вот Виктор Каменов вынужден сражаться лишь со своей машиной в попытке довести ее до ремонта в боксах. Алексей Апарин, хоть и уступил лидерству Халашевскому, совершенно от него не отстает и, в свою очередь, ждет возможности для атаки. Глеба Воронина позади них уже не видно. проблемы у Дмитрия Мельникова. Ковалев прошел его обратно, а затем пилот для Руса еще и вылетает в траву. Ковалев неудержим, чуть позже он возвращает себе и третье место, но и Воронин тоже не намерен просто так сдаваться. После такого толчка в спину Глеб по правилам должен был пропустить своего соперника, но предпочел этого не делать. Тем временем Каменнов, а следом за ним и Мильников, сходят с дистанции. Соколов заканчивает очередной круг без переднего крыла, и за ним уже собрался небольшой паровозик из других гонщиков. Никишин собирается атаковать Владимира на выходе из последнего поворота, но слишком поздно понимает, что тот едет в боксы. В результате шаг вперед и два назад для пилота Заубера. Впрочем, одну позицию он себе скоро вернет, поскольку какие-то проблемы, либо с резиной, либо с тормозами, возникают у Алешина. Последовавшие за этим вылеты пилота Ля вызовут у всех знакомых с событиями предыдущей гонки эффект дежавю. Так, а здесь у нас... Это... Алешин. И вновь ошибка. И он сейчас, кстати, на 12 месте. Опа! Это, я надеюсь, он сейчас так не опарину помешал, а Ермакову. В любом случае это был обгон на круг. Проблемы также и у Александра Колобенкова, он вылетел в Old Hairpin, потерял оба антикрыла и откатился с 8 места на 11 -е. Впрочем, пилот Минарди сможет доехать до боксов и после продолжить гонку. Его напарник Воронов прорвался на пятое место, он уже на хвосте у Воронина, и это при том, что у Юрия очевидные проблемы со сцеплением с поверхностью на выходе из медленных поворотов. Моисеев также разбивает свой Джордан. После непродолжительных попыток добраться до боксов, Илья все же решает покинуть гонку. Воронина закрутила на выходе из первого поворота. Возможно, это стало следствием неудачного пропуска на круг Холошевского, так как теперь Глеба проходит и опарен. До этого инцидента Юрий Воронов даже вновь отстал от второго пилота Феррари, но теперь опять его догнал и борьба продолжается. Далее на том же круге Воронин блокирует колеса на торможении в шпильке Мельбурн, пропуская Воронова на четвертое место. Но и это не конец. В повороте Редгейт Юрий ошибается и Глеб снова впереди. Неизвестно, кто в итоге вышел бы победителем в этой дуэли, если бы она продолжалась и дальше, но в итоге несколькими поворотами спустя по какой-то причине Воронин решает все же пропустить соперника без борьбы. Возможно, речь идет о каких-то проблемах с машиной, так как спустя пару кругов Константин Гуренко обнаруживает Глеба на прямой перед Шиканой на совсем разбитой машине. Пилот Феррари сможет добраться до своих механиков, но через некоторое время все равно сойдет. Почти все это время пара лидеров так и ехала вблизи друг от друга, никто не хотел уступать. Однако, когда Холошевский догнал на круг уже даже Ковалева, который все еще третий, опарина за их спинами уже не видно. И вот почему. Ох, как занесло опарина! Так, давайте посмотрим. Итак, смотрим. Вот он подъезжает к повороту, и здесь машину срывает перегазовка и в стену. Ну что ж, вы знаете, чудом он сейчас не сломал себе антикрыло. А парень бросается в погоню за уезжающий в Феррари лидером, но длится она недолго. Терять Алексею, впрочем, уже тоже нечего, поэтому после вынужденного ремонта он спокойно возвращается на трассу вторых. Владимир Соколов тоже в боксах, но для пилота «Лотуса» это, увы, сход. Получив комфортное преимущество, Холошевский решает продолжить гонку на более свежих шинах. Забавный факт – в отличие от прочих пилотов, участвующих с самого начала сезона, у Богдана это был первый пит-стоп за весь чемпионат. Антон Плешков долгое время ехал седьмым и уверенно претендовал на свои первые очки, но поворот Годарц оказался роковым для этих планов, Антона закрутила на выходе, а пока он пытался выбраться обратно на трассу, позади уже приехали Ермаков и Никишин. Пилот Заубера Пытается объехать Макларен и вернуться с ним в один круг. Ермаков в этой борьбе проигрывает, когда неожиданно его тоже разворачивает на выходе из последнего поворота. Но Алексей, хоть и пропускает Никишина, продолжит борьбу. А вот Плешков все-таки сходит. Колобенков тем временем вальсирует в шикане СС без заднего крыла. В таком состоянии любой формальный болит обычно крайне нестабилен. Но Александру, тем не менее, удается доехать до боксов и провести пит-стоп. После него пилот Минарди попадает в непростую ситуацию. С одной стороны, ему нужно вновь опередить Александра Никишина в реальной борьбе за позицию. С другой, обоих догнал на круг Воронов, и его тоже надо пропускать. В конечном счете, хоть и после некоторого сопротивления, Юрию успешно удалось пройти обоих. Лашевский тем временем допускает первую ошибку за всю гонку, слегка вылетает в повороте Маклинс, но преимущество Богдана велико и он практически ничего не теряет. Клетчатый флаг уже близко и идущий на шестом месте Константин Гуренко начинает беречь машины. в частности он специально не докручивает обороты двигателя до красного сектора переключая передачи раньше обычного. В конечном счете это не уберегает его от ошибки и разворотов шикания. К счастью, его Уильямс избегает повреждений. Ну а Богдан Холошевский на этот раз все же ловит удачу за хвост, отыгрывается за неудачу в Сузуке и одерживает победу на Гран-при Европы 93 в Донингтон-Парке. Wonderful race. Great job. Yeah. Вторым так и остался опарин. ну а физически впереди него, но на третьем месте финишировал Владимир Ковалев. Помимо уже упомянутой тройки призеров, еще пять пилотов смогли добраться до финиша. Юрий Воронов стал четвертым, Алексей Ермаков пятым, Константин Гуренко шестым, Александр Колобенков седьмым и замкнул список финишировавших, равно как и очковую зону Александр Никишин. Не увидели клетчатого флага Плешков, Соколов, Воронин, Моисеев, Алешин, Мельников и Каменнов. Не сумев выиграть дважды подряд, Алексей Парин тем не менее, набрал достаточно очков, чтобы выйти в лидеры личного зачета. Константин Гуренко теперь второй, а Холошевский за счет победы поправил свои дела после неудачи в Сузуки. Слегка поднялся и Воронов, а Ковалев после столь дебюта оказался сразу на седьмой строчке. С точки зрения Кубка Конструкторов, Макларен тоже не может записать себе эту гонку в минус, наоборот, теперь они превосходят ближайшего преследователя, в этот раз им стало Феррари ровно в два раза. Ни разу не набрав очки после победы в первой гонке, Тиррелл откатывается все ниже, его уже опережает Минарди, а Джордан и Залбер получают очки в дебютной гонке. Но пока что не спешите выключать это видео, потому что сегодня я хочу рассказать вам еще кое о чем. Дело в том, что весь чемпионат, его календарь, были растянуты равномерно, практически на весь 2009 год. 19 этапов это много, но все-таки так вышло, что порой между некоторыми этапами промежутки были довольно немаленькие. Среди участников чемпионата, разумеется, нашлись и такие люди, кто может быть, не хотел отдыхать и хотел бы гоняться чаще. Именно для таких людей, а также для, может быть, привлечения новых участников, для вообще повышения популярности данного чемпионата, была придумана такая идея организаторами, если не ошибаюсь, вообще начала она исходить в первую очередь от Алексея Парина, Устроить в перерывах между основными заездами так называемые клубные гонки. Ну, так их почему-то стало принято называть на тот момент. Это внезачетные совершенно соревнования гонки на совершенно разнообразной технике. Это не обязательно формула 1, там много чего было и GT, и другие виды формул. Э, всякое. Но ну, пока э, весь список э, спойлерить вам не буду, но хочу рассказать, что вот как раз между этапами мер, э, в Донингтоне 93 и Мэри 94 прошла первая такая гонка. Э, участники выступали на болидах Формулы 1 образца 1975 года и попробовали свои силы на легендарнейшей северной петле Нюрбургринга «Зеленый ад» под этим именем она известна к сожалению так вышло что на форуме на сайте и в других источниках не осталось почти никаких данных об этой гонке кроме того что я уже упомянул поэтому совершенно вообще не могу перечислить там, например точный состав участников кто каким и на каких машинах стартовал кто хотя бы выиграл в этой гонке вот что самое главное даже это лично мне неизвестно, но, тем не менее, гонка это выглядела вот примерно так, как это сейчас у вас должно быть на экране. Такая нарезка, вольная, очень вольная реконструкция событий, если позволите. Ну, или просто видео по мотивам. Ну, если вдруг нас смотрит кто-то из участников событий, участников той гонки, если вы помните больше, чем известно мне, Милости просим, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, мне, другим зрителям, что вообще в этой гонке происходило. Будем только рады. Ну а в основном в чемпионате у нас больше не будет вынужденных пропусков сезонов. То есть от 1993 -го года мы теперь ничего не пропуская, последовательно, шаг за шагом, гонка за гонкой, движемся к 2009 году. А это означает, что следующим этапом у нас идет... Гран-при Сан-Марина 1994. Черный день календаря. Легендарная в самом плачевном смысле этого слова гонка. И, наверное, мне не нужно объяснять почему. Ну а как пилоты нашего чемпионата переиграли события той гонки по-своему, мы с вами узнаем в следующем видео. Ну и совсем под конец небольшое объявление. К сожалению, так может Получится, что вот как раз следующее видео про Имулу вот на фоне обычного такого графика, приблизительно раз в две недели, может задержаться еще где-то плюс 2-3 дня. Но здесь ключевое слово «может», а «может» и «нет». Я постараюсь, чтобы этого не произошло, но... Если что, я, да, наверное, наверное, должен все-таки предупредить. На всякий случай еще это продублирую в главном комментарии, в прикрепленном комментарии под видео. Ну а на этом все. Как обычно, всякие полезные ссылки внизу в описании под роликом на YouTube. С вами был Богдан Холошевский. Скоро увидимся. Пока!